Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео у нас будет новый проект, точнее даже преанонс, потому что открытие проекта будет запланировано точнее на 1 января 2019 года. Проект называется Twins, как видите у нас идет отсчет. Самое интересное, что этот проект уже, скажем так, создан при поддержке команды New Capital, монетки NEM, блокчейн технологий и SEO. Сам по себе проект должен быть грандиозным, так как у него нет премайна, нет пресейла, то есть они полностью за свой счет реализуют, скажем так, данный проект и для чего создается данная блокчейн система. Как вы знаете, централизированные обмены являются ненадежными, небезопасными, часто подвергаются взлому и злоупотреблением, то есть какие-нибудь хакеры могут быстренько все это взломать и ваши денежки идут в другое направление. В общем, это будет децентрализированная платформа. Блокчейн, цепочка. Кратко глянем дорожную карту, так как это, скажем так, сырая дорожная карта. Посмотрим потом дальнейшее полное развитие при старте проекта первого числа в общем это у них запуск криптовалюты рост сети зрелой сети мы это сейчас внедряться не будем глянем краткие технические характеристики это у нас получается награда за блок 15 двадцать монет 80 процентов идет на пост 10 на пост и 10 идет на развитие команды Uh, команда у нас uh, при поддержке все-таки организуется New Capital, как вы видите, да. Это хорошие ребята, которые знают свое дело. То есть у них там маркетологи, которые могут помочь развитию проекта. В общем, люди, которые в своем деле хороши. Вкратце быстренько пролетимся по всей команде. Опять же это все при поддержке NEM, SEO, i3 и как видите Masternoda Boost, и медиум, то есть все вместе у них полностью весь сбор. Ладно, на этом мы останавливаемся и летим дальше. Небольшой преанонс, как видите нет примайна, нет пресейла, только bounty и Airdrop. Довольно-таки интересный запуск сети будет, так как они все это делают за свои бабки. Всего видите 100 миллиардов монет. Это очень много. Посмотрим какая ценность будет данной монеты. Опять же, все это мы узнаем, когда это будет 1 числа 2019 года. Также еще будут 6 мастернод запущено для стабильной работы сети. Так, здесь на Твиттере Небольшие, скажем так, твиты у них есть. Twitter потихонечку у них развивается, как видите. 148 подписчиков уже есть, это уже хорошо, ладно, идем мы на мастернодобус, как видите, везде у них хорошая реклама, везде они уже, еще не запустили проект, но у них уже за свои счет идет везде по сайтам, скажем так, анонсы, преанонсы, анонсы, преанонсы, пре -анонсы. в общем, проект должен развиваться прям грандиозно, да? запуск сети twins опять же да на мастер нода бус первого числа опять рекламка идет небольшая децентрализированная сеть с мастернодами мировым сообществом будет запущена 1 числа ладно ждем что у нас будет в новом году как проекция покажет в общем сильно мы внедряться в это не будем так как они хотят сделать одноранговые и p обмены то есть получается напрямую скажем так с кошелька на кошелек без третьих лиц посмотрим как они это все реализуют но то что они вкладывают свои бабки нет пресейла это уже очень хорошо и сразу же могу сказать это и уже интересно также ребята залетайте в дискорд есть ссылочки, да, и чтобы быть в курсе всей информации, посмотрим, как будет двигаться а, данный проект. Вроде бы на этом как бы у нас все. Небольшой преанонсик у нас был. Посмотрим дальнейшее развитие. Но пока у меня на этом все. Так что давайте, мужики, всем удачи. Напишите в своих комментариях, что вы думаете по данному проекту. Конечно, еще много информации не раскрыто. Очень интересно. Что же получится в итоге за проект. Ну, команда, как видите, довольно-таки хорошая. Бабки у них есть. Поэтому должно быть все на мази. Поддержите видос лайком, там подпиской на канал. Ну а пока это все. Всем удачи, всем профита, всем пока.